Не может быть у мага никаких привязок в этом земном мире ни к имуществу, ни к материальному чему-то, ни к людям, ни к детям, никогда. Никогда. И если мужчина еще может, скажем так, этим вопросом пренебречь, идя по пути магии, рассчитавшись с этим миром, за то, что он берет его напложденных детей на свое обеспечение, на свое почитание, рассчитавшись предварительно, конечно, за этот акт, то у женщины такого права нет, потому что с нее такую оплату даже брать не будет, У нее не хватит такого ресурса, чтобы оплатить разрыв связи между ней и ее ребенком. Никогда. Поэтому женщины, которые уже имеют детей, скажем так, должны подождать лет 25, пока у их детей свои дети не появятся, и тогда, вот тоже тогда, ритуально они могут себя от них отрезать. Но только в этом случае это самый дешевый вариант. Потому что в противном случае не хватит никакого ресурса, это прокляты будут и они, и их дети, и все потомки до седьмого колена. То есть вот здесь вот очень осторожно. Почему всегда считалось, что человека, идущего по пути магии, надо воспитывать с малолетства, Потому что эти знания вкладываются в него изначально. Не иметь ни семьи, ни дома, ни имущества, ни материальных привязок, ничего не иметь. И только тогда в этом случае у тебя есть шанс, а так нет. Сначала выполни свои обязательства перед тем, кого ты наплодил, и только после этого занимайся делами. Я так понимаю, земле. что пока у детей появляются дети за это время вполне в состоянии личность развиваться в магическом направлении. Мистическая Правильно? картину мира ты можешь да. себе формировать сколь угодно свободно тебя... практиковать да. тех же мистиков, колдунов, да. то есть какие-то такие да. Нет, колдовство нет, потому что, во-первых, еще раз, да, колдовство это уже работа. И если вдруг по отечаянию ты ошибешься, по отечаянию на неправильную цену возьмешь, то ты будешь последний, с кого возьму. Сначала будут брать по всем твоим связям, потому что ты как объект ценен для силы, которая через тебя работает. А все остальные, с кем ты связаны не ценны настолько, поэтому сначала у тебя заберут детей родителей, друзей, всех, всех, кого надо, заберут, и когда ты останешься один, так, только тогда уже начнут брать с тебя. Вот так. Маг это всегда пустой сосуд, сознание должно быть пустое. Вот состояние внутренней пустоты, о котором писал Кастанеда, это как раз состояние магического сознания, когда ты ничего не хочешь для себя, у тебя нет личных предпочтений существо, потому что человеком его уже тоже достаточно сложно назвать, существо, не имеющего своего мнения ни по какому поводу.